Я начал это с традиционной адыгской мелодии, хотя это не совсем адыгский камыль, но все же это его, это его родственник. Посовещавшись с компетентными специалистами, мы назвали этот инструмент бзе-камыль. И что же в нем такое, в этом камыле, такого бзе? Да, это камыль, у которого... Как мы видим, есть три отверстия грифовых, но у него также есть свистковый механизм, который, в который вообще можно очень нехитро дуть, и будет вам звук. Но этот звук, конечно, будет не такой мощный и богатый, как на традиционных инструментах, без свистковых открытых флейтах. Вот. Но, тем не менее, этот инструмент очень пригодится тем, кто, у кого не, не случилось с э, традиционным звуком, кто не смог его осилить, а таких людей, как выяснилось, довольно много, и музыка теряет, э, теряет не обретая этих людей. Вот. Ну, а также, в принципе, этот инструмент дает еще дополнительные возможности. И это, в принципе, уже даже совсем, наверное, другой инструмент, нежели традиционный Амыль, СБСГ или Уаденс, то есть семейство э, северокавказских открытых флейт. Вот. Идея этого инструмента, она уже давно витала, летала в воздухе у меня и у меня в голове. Вот. И не, не раз на нее приходил запрос от людей. Ну и вот как-то сейчас количество этих запросов зашкалило, и я такие разработал. Этот инструмент называется он бзакамыль. Бзакамыль, наверное, по-русски это будет звучать так. <музыка> <музыка> <музыка> вот. Он, наверное, подойдет также и юным э, музыкантам, которым действительно может быть очень тяжело осваивать традиционное звукоизвлечение. Я до сих пор не знаю очень молодых людей, ну, до 20 лет, которые бы владели традиционным звукоизлечением. Это действительно очень непросто, это игра в долгую, это, ну, это прям требует большого внимания и большой концентрации, и постоянных занятий. Вот, а на этом инструменте уже можно играть пальцами, так же, как на обычном камыле, и, но при этом не концентрировать внимание на звукоизлечении. Вот. И впоследствии с него можно пересесть на традиционный инструмент и заиграть потихонечку на нем, а может и не заиграть и остаться на этом. Ну, впрочем, у всех своя судьба. Также у этого инструмента есть одна, несколько особых особенностей по сравнению с традиционным камылем. На нем можно играть с циркулярным дыханием. Это практически невозможно при традиционном звукоизлечении, так как фиксированный язык не позволяет реализовывать циркулярное дыхание. А также дополнительно это еще и хорошая обертоновая флейта. Если мы тремя пальцами закрываем все отверстия, как будто их нет, и играем только на нижнем отверстии и то получаем абсолютно классическую калюку про свирелку, селифлет. То есть это у нас как бы уже как минимум две флейты в одной наверное это все что я пока могу сказать в этом коротком обзоре инструмент доступен к обретению пишите